здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске подбой курантов контрсанкционка продолжение первые уведомления мрот растет по стране налоговый прогноз подбой курантов часть новогодних изменений 2023 года по традиции приходит в конце 2022 года Расскажем о них. Приняты изменения в КБК, в том числе введен код для страховых взносов, распределяемых по видам страхования. В связи с созданием СФР установлен новый код администратора дохода – 797. Внесены многочисленные точечные поправки в уже и так обновленный налоговый кодекс, в частности, касающиеся ПСН, АОСН, НПД, торгового сбора, НДФЛ и расчетов с бюджетом в рамках ЕНС. Контрсанкционка. Продолжение. На 2023 год продлены и продолжает действие ряд контрсанкционных мер поддержки бизнеса. Например, в этом году продолжается мораторий на надзорные мероприятия, проверки не только плановые, но и внеплановые за рядом исключений. Внимание! Налоговые, таможенные и валютные проверки не подпадают под этот мораторий. Первые уведомления. Вопрос с представлением уведомления о рассчитанной сумме налогосбора взносов в 2023 году стал уже в первые рабочие числа января. Однако, опираясь на данные с промостраницы на сайте налоговой службы по ЕНС, Впервые подать уведомление нужно не позднее 25 января 2023 года в отношении НДФЛ с выплаченных доходов с 1 по 22 января 2023 года, которые требуется перечислить не позже 30 января, с учетом того, что 28 января – суббота. По страховым взносам за декабрь 2022 года, уплачиваемым также не позднее 30 января 2023 года, Представлять уведомления не требуется, так как сроки представления РСВ за 2022 год и уведомления совпадают. МРОД растет по стране. В связи с ростом федерального МРОД с 2023 года до 16 242 рублей, многие регионы также пересматривают свои минималки. Так, с этого года МРОД в Москве составит 24 801 рубль. Напомним, если работодатель не отказался от присоединения к региональному соглашению, оплата труда его персонала должна соответствовать установленному в регионе минимуму. Налоговый прогноз. Стартовала декларационная кампания по 3 НДФЛ за 2022 год. Она распространяется и на предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения. Представить декларацию необходимо не позднее 30 апреля 2023 года, а точнее не позднее 2 мая, так как 30 апреля выпадает на выходной, а 1 мая – праздник. Предлагается ограничить места продаж безалкогольных, тонизирующих и энергетических напитков, а также запретить их продажу несовершеннолетним. Такая продукция пагубно сказывается на здоровье и зачастую приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, способна вызвать обострение нервных и психических заболеваний. Через портал Госуслуг стало возможно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку, а также зарегистрироваться